Доброго здравия, уважаемые друзья! На связи Мошкин Владимир, сообщество ⁇ Правовед Сибирь ⁇ Сегодня 3 января 2018 года. Мне много писали сообщений, поздравлений, спрашивали, почему от меня нету обращения новогоднего. Ну, я просто до нового года дней 10 не высыпался, много работал обрабатывал звонков, почты, сообщений и так далее. <смех> Приходилось спать там может быть по два часа, когда придется в сутки. И <смех> вот я двое суток высыпался, 1-2 января. И сегодня записываю это видеообращение касаемо января месяца, какие будут проводиться мероприятия в сообществе «Правовед Сибирь» и что в январе месяце вы сможете получить для себя полезного. Для тех, кто хотел бы услышать мое обращение про Новый год, есть ссылка на ютубе, вот она. Она будет под этим видео, внизу в описании. Ну вот Можно перейти и в ютубе на моем канале от 31 декабря 2016 года посмотреть. Я рассказываю свое отношение к Новому году и что это за Новый год. Или Новый ГАД, то есть сами посмотрите. <coughs> Далее перехожу к следующему гражданам СССР, к объявлению. Гражданам ССР, гражданам Рф, апатридам, бипатридам и прочему люду милому, находящимся в рабской зависимости от паразитарной ростовщической системы Международного валютного фонда на оккупированной Международным валютным фондом в том числе Российской Федерации и территории РСФСР. Внимание! 28 декабря 2017 года в 19.00 по московскому времени сообщество «Правовед Сибирь» провело заключительный в 2017 году и знаковый вебинар, на котором состоялась презентация уникальной технологии, направленной на возбуждение уголовного дела в отношении каждого судьи РФ, рассматривающего кредитные иски. Название ролика можете вбить в YouTube, вот так оно будет выглядеть. И вот можете вбить вот эту ссылку. Эта ссылка на видеоролик будет в описании под видео, так же само, как и предыдущая ссылка. На моем канале видеоролик вы можете его посмотреть. Там вебинар, 3 с лишним 4 часа 40 минут. Об вот этой уникальной технологии возбуждения уголовных дел на суде. Идет через демонстрацию экрана, документы все показываются, вы можете их прочитать, ознакомиться, убедиться в их работоспособности. Передовая дивизия ДОН в лице каждого из вас под управлением отдельного батальона специального назначения СССР в лице сообщества правовед Сибирь» в соборном сотворчестве с 10 декабря 2017 года, Международный день прав человека, перешли в контрнаступление как на судебную систему РФ в целом, так и на каждого судью РФ в отдельности, которые осуществляют и обеспечивают, Незыблемость паразитов, ростовщиков, а по сути и по факту является юридическим отделом паразитарной банковской системы, обеспечивающей геноцид, апартеид народонаселения на оккупированное Международным валютным фондом Российской Федерации территории РСФСР. Поэтому, кроме прочих, уже реализуемых нами действий, направленных на защиту прав граждан СССР, попавших в банковскую кабалу, Нами разработан в виде отдельного документа универсальный механизм технология, применяя которую каждый из вас, как на стадии защиты своих прав в суде, в качестве мер превентивной защиты, так и после завершения судебного беспредела, в качестве мер контрнаступления сможет применить указанную уникальную технологию, не имеющую аналогов на оккупированной РФ территории РФСР. Правовая ядреная бомба против каждого судьи, взявшего в руки дело о кредитном договоре. Технология казачьего спаса в области права. Правовое айкидо под кодовым названием ДОН. Серия приемов, которых обоснована с позиции права, а если точнее, без правия РФ, доказывает преступность каждого судьи РФ, рассматривающего кредитные дела. Команда Правовед Сибирь подготовила для каждого судьи РФ путевку в места не столь отдаленные, технологии замены их мантии на баланду, технологию смены их окружения на окружение стен, решеток и личной охраны, подготовили уникальное и универсальное обвинительное заключение в отношении каждого судьи Рф, работающего на ростовщиков, применяя которую каждый из вас на порядок увеличит свои возможности и способности в достижении целей побед над ростовщиками и освобождение своей родины от паразитов не только банковского ИГА, но и преступной судебной системы Международного валютного фонда Российской Федерации. Подготовленная нами технология ДОН займет свое достойное место в 28-й редакции обновлений к основному правовому пакету «Три в одном», документов стоимость которых составляет 38 тысяч рублей. После получения полного пакета документов, Обращайтесь по электронному адресу antibankirsobakalis.ru либо в skype Арм за получением 28 редакции обновлений к основному правовому пакету от Сибирь. Быть добро! <coughs> ну, давайте начнем с первого. Все люди, которые вот у нас на сайте нажимаем цены приобрели за 38 тысяч рублей полный пакет документов. То есть, нажав кнопку «Полный пакет купить». Получая, обратившись по вот этому адресу и по вот этому скайпу, получает 28-ю редакцию обновлений к основному правовому пакету от «Правовед Сибирь» безоплатно. То есть, те, кто не имеет просрочек, не имеет задолженности перед сообществом «Правовед Сибирь» Те, кто оплатили полный пакет документов стоимостью 38 тысяч рублей. Еще раз обращаю внимание. Те, кто оплатили 38 тысяч рублей. Те получают безоплатно данный пакет документов. Полностью обновленный в 28 редакции. То есть 28 декабря 2017 года. В последней редакции. Те, кто не проплачивали 38 тысяч рублей, для тех существуют следующие условия. Мы назвали жара в правовед Сибирь. И только в январе 2018 года, с 1 по 7 января, оплатив 21 тысячу рублей, это касается тех людей, которые новые участники правовед Сибирь, которые в правовед Сибирь не участвовали. То есть те участники, которые оплатят с 1 по 7 января 21 тысячу рублей получают весь полный пакет э, в 28-й редакции со всеми нововведениями э, по судам, по переписке с банком, по э, при, судебным приставам. Получают в полном мере, в полном объеме. Те, кто с 1 по 7 января не, не успел оплатить, Действует акция еще с 8 по 14 января. Оплата того же самого объема документов 24 тысячи рублей. И с 15 января по 31 января 27 тысяч рублей. Хочу обратить внимание для тех, кто по каким-либо причинам приобретал документы у нас в рассрочку. Вы можете... Получить данный пакет документов в любое время с 1, с 1 по 31 января, доплат, доплатив до 27 тысяч рублей свою рассрочку. И получаете свежие редакции документов в полном объеме. Дальше, чтобы это сделать, чтобы приобрести документы, все очень просто. Вы заходите на наш сайт, правовецсибирь.ру, нажимаете цены, нажимаете купить полный пакет, вводите ваше имя, вашу электронную почту и ваш номер телефона для связи, нажимаете кнопку заказать. Вам выставляется счет. Вы нажимаете оплатить его. У вас появляются полные реквизиты для оплаты. То есть вы вот на эти цифры не смотрите, вы смотрите на дату, с какой вы совершаете оплату, соответственно такую сумму и оплачиваете. Инструкция по оплате. Вам необходимо перевести деньги, если вы пользуетесь Сбербанк онлайном, по номеру карты. Если у вас другой какой-либо банк, вы переводите по лицевому счету. Поэтому после того, как вы перевели деньги, напишите нам письмо на почту Богмеря точка с указанием ваших фамилий, имени, отчества, телефона, скайпа и края области проживания. И приложите скриншот операции или фото скан чека. В обратном письме мы вам вышлем документы, добавим во все соответствующие скайп чаты по сопровождению. Чем вы больше о себе информации пишете, тем с вами проще связаться. Потому что бывает просто человек присылает ну, письмо с чеком и все, и не понять что он хотел, за что он прислал, то есть неизвестно. Поэтому, чем больше информации, скайп, телефон, где проживаете, чтобы мы вам не ночью позвонили, да, там, чтобы мы понимали, какое время суток у вас, мы перезвонили, связали с вами, решили все организационные вопросы. Как только вы вот эту операцию сделаете, в админке появляется счет, видим, да, Юлиана Герасимова, телефон, бог мере, почта, пакет полный, 38 тысяч. Все, и происходит оплата. То есть вы оплачиваете, здесь в админке происходит подтверждение, оплата поступила, и вам уходят документы. Я этот счет удалю, потому что он э -э, просто тестовый для показа вам, как происходит оплата и как происходит подтверждение платежа. Так же самое, когда вы оплачиваете да, или вы рекомендуете кому-то, это касается тех, кто хочет заработать реферальные бонусы, то вот здесь есть источник канал, то есть указан реферал. То есть если ваши знакомые там по вашей партнерской ссылке приобретут, то вы тоже получите реферальное вознаграждение от этого действия реферальные вознаграждения я здесь сейчас пропишу чтобы было понятно э, и не было заблуждения до да? реферальные по акции 20 процентов составляют ну почему не 50 процентов потому что это акция деньги пойдут на развитие сообщества и на расширение мощностей производственных потому что в 2018 году мы переходим на автоматизацию то есть мы будем оплачивать работу и она уже оплачивается начата эта работа в принципе по автоматизации заполнения документов то есть для того чтобы Документы все заполнялись автоматически под вашу фамилию, паспортные данные. То есть вы вводили один раз вводные данные, все документы заполнялись автоматически. В 2018 году данная концепция будет реализована, потому что в прошлом году мы уже направили определенную часть денежных средств на вот, эту, на вот это новшество. Дальше. Следующее, что хочется сказать про январь. По автоматизации. Мы продляем акцию, начатую в декабре, по автоматизации. Автоматизация, роботизация, интеграция в интернет. Вот ссылочка, она тоже будет в описании под видео, вы можете посмотреть. Мы проводили вебинар, на котором мы рассказывали, как вы можете автоматизировать свой аккаунт, чтобы он приносил вам поток клиентов. Вот смотрите, я специально... Два дня не добавлял друзья, да. вы видите, у меня за двое суток постучались в друзья 105 человек. То есть вот это в праздничные дни, в нерабочие праздничные дни, когда многие люди где-то в разъездах, на отдыхе и так далее. В два-три в раза больше стучится в друзья людей в обычные рабочие трудовые будни. То есть вот так работает автоматизация. То есть мы ваш аккаунт в социальной сети, в данном случае ВКонтакте, подключаем к роботу. Робот <coughs> начинает э, ходить по интернету, добавлять в друзья людей с активной жизненной позицией. Начинает с ними общаться, пишет комментарии под их фотографиями, э, пишет комментарии в сообществах, э, размещает к ним на стены различную информацию но делает это не навязчиво как обычный человек то есть э, данные движения данные действия они дают поток э, обращений на вашу страницу то есть они привлекают вот эти э, касания их назвать правильно касание э, с людьми в социальных сетях касание различными способами привлекает э, на вашу страницу не ну, трафик людей, которые просматривают ваши посты. Вот, допустим, смотрите, вот 17 декабря, две недели назад я опубликовал пост. 1200 человек его посмотрели. То есть, потому что 1200 человек зашли на мою страницу и посмотрели закрепленный пост. Они, соответственно, посмотрели информацию и зарегистрировались в данном проекте в криптовалюте. Поставили из, некоторые из них «Нравится». Кто-то поставил, репост сделал. То есть вот так вот люди выполняют рекламную работу, рекламные действия по распространению вашей информации в сети. Вот допустим, я закрепил вчера да, пост. Ну, чтобы вы понимали, что это действительно очень много, ну, очень сильно работает. Вот вчера я закрепил пост, уже 361 просмотр. То есть также лайки и репосты стоят. То есть за сутки 300-400 просмотров э, вашей страницы за счет посещения людей. Соответственно, увеличение количества друзей, которые к вам сами добавляются. И робот автоматически добавляет э, друзей тоже ежедневно. Тем самым, то есть программа автоматизации, на которую вы подключаетесь, дает вам что? Ваша страница, даже когда вы спите, когда вы находитесь на работе, когда вы где-то отдыхаете, ваша страница работает в социальной сети круглосуточно, просто круглосуточно работает. С нее работает робот. Причем э, вы также само спокойно пользуетесь своей страницей, не отвлекаясь ни от каких дел на своем телефоне. То есть никакого конфликта не происходит между программами. То есть робот параллельно работает, вы параллельно пользуетесь своей страницей, то есть ничего в этом такого нету, сверхъестественного, все работает. Поэтому от, с вашей стороны вы просто размещаете нужную информацию о вашем бизнесе на ваших стенах, э, размещаете ее э, в разделе видео, то есть видео э, уроки, уроки размещаете, вот мои видеозаписи альбомы различные и люди их просматривают также вы размещаете э, фотографии различные которые тоже просматриваются вашими людьми ну то есть вот все на стене вот такие посты размещаете видео и их просматривают те люди, которым вы заходите в друзья, знакомитесь, то есть робот делает эту работу за вас, то есть создает трафик. минимальный трафик, который вы получаете за месяц, это как минимум тысяча новых друзей, знакомых, партнеров, регистрации и сделок. минимум порог такой в тысячу. данная услуга предоставляется в правовед Сибирь с декабря прошлого месяца стоит она 2000 рублей в месяц причем те люди которые оплачивают с 1 по 31 января 2000 рублей получают два месяца в подарок то есть февраль месяц еще получают в подарок то есть январь плюс февраль в подарок ну вернее один месяц в подарок то есть два месяца за 2000 рублей те, кто будут покупать в феврале автоматизацию, она им обойдется тоже 2000 рублей, но будет за один месяц. Те люди, которые будут покупать в марте, э, уже будет цена выше 3000 рублей в месяц. А в апреле еще на 1000 цена подымется. в мае еще подымется цена на 1000 за данный функционал. Почему? Э, сообщаю вам то, что... За 10 дней декабря, когда мы провели вебинар, вот этот вебинар э, по автоматизации, вот вы его можете прям также набрать на моем канале, автоматизация, роботизация, интеграция, правовед Сибири, посмотреть его. Там все подробно я рассказываю, именно что включает в себя эта автоматизация, за что платится 2000 рублей. <coughs> и... Э, так что-то я сбился в смысле а, а цена повышается почему потому что за 10 дней декабря уже 56 человек проплатили автоматизацию то есть в день в среднем 5-6 человек оплачивает автоматизацию и соответственно приводит к тому что очень большой объем людей. Нам придется докупать сервера э, для того, чтобы оснащать новых роботов, для того, чтобы справляться с количеством э, наплыва людей, которые пользуются роботизацией по раскрутке своей страницы в социальных сетях в автоматическом режиме. А сервера стоят... Э, ну, я на вебинаре рассказываю, показываю цифры, сколько стоит сервера, сколько стоит настройка. Сейчас не буду повторяться, там все посмотрите. Ну, соответственно, строят денег. Поэтому для повышения мощностей будут повышаться цены. Ну, это как один из критериев. И второй критерий, это для того, чтобы у вас был стимул <как> не ждать завтрашнего дня, не ждать марта или апреля, а уже сегодня начать пользоваться этой роботизацией по гораздо низшей цене. А, реквизиты для оплаты. Они такие же, как и для полного пакета документов, которые вы можете взять на сайте, э, на сайте правовец Сибирь. То есть вот когда вы выберете цены, купить полный пакет и у вас будут там реквизиты. Я уже это показывал да, в, в, в видео. <coughs> Либо вот э, они такие же самые реквизиты, что и на сайте. После того, как вы перевели деньги, напишите нам письмо на почту с указанием ваших фамилий, имя, отчеств, телефона, скайпа, края области проживания и приложите скриншот операции или фото, скан, копию чека. В обратном письме мы вам вышлем документы, добавим вас в соответствующие скайп чаты. <coughs> ну и вот э, лиды, роботы у нас. Я вот показываю уже 58 участников в данном чате. Вот раз, два, три, четыре только за предыдущий день вчера добавлено было участников, приобрели вот 5 автоматизацию. И то есть каждый день это количество людей прирастает и прирастает и прирастает. Что ведет к определенным физическим затратам, временным затратам и повышению мощностей на сервере. <coughs> Для того, чтобы качественно работал робот. Для этого нужны инвестиции. Поэтому <coughs> действуйте Пользуйтесь на сегодняшний день вот этими всеми преимуществами месяца января. <coughs> То есть это... <coughs> Пересмотрите видео еще раз, если вы не сначала его начали. <coughs> вот эти видеоролики, обращение мое с Новым годом, а, судьи, РФ, уголовники и а, вебинар по автоматизации будут в описании под этим видео. <coughs> Вам достаточно будет Просто, ну вот, допустим, вы берете видео, да, открываете. Вот у вас пошло видео. И вот здесь вот в описании, вот в описании, будут ссылки на эти видео. Потому что сейчас я запись закончу и начну выгрузку видео. И в описании вставлю эти ссылки. <coughs> Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Вступайте в сообщество «Правовед Сибирь» и э, будьте успешны, богаты, здоровы и владейте в совершенстве всеми знаниями, которые вам даются Вселенной. До скорой встречи. Всего доброго.